Они чуть-чуть более нацелены на ворота, хотя ударов нанесли не особо много. Вот, вот сейчас. Один номер перекладина. Перекладина. Удар будет прямо в стеночку. У Почему вы не пробились? Мимо, мимо, мимо ворот остается чуть-чуть больше. Ой-ой-ой, какой получили. розыгрыш угловой. За что будет был раздевалка. Будет счет 1-1. Удар по воротам. Вратарь. Вратарь да выдав мог бы наказать. Замечательно! Гол! Да!